Так, ну что ж, зрители, приветствую вас. Мы продолжаем прохождение StarCraft 2. На очереди у нас Кархал. Эта некогда процветающая колония сильно пострадала от ядерных ударов Конфедерации. Зайдя на трон 4 года назад, Арктур Менгск вложил огромные средства в восстановление своей родной планеты. Теперь у нас есть Один. С ним мы пробьемся на студию UNN на Кархале. Когда Один уничтожит охрану, мы пустим в эфир компромат на Менгска. Это будет самое громкое шоу за последние годы. После которого нас, вероятно, попытаются стереть в порошок. <с> Мы этого, видимо, и добиваемся. Разозлить Менгское никогда не бывает. Настолько, блин, никогда не бывает очень скучным, да, скажем так. Это бывает всегда очень весело. Новость о нашем налете на Волгалу еще не дошла до Доминиона. Они не знают, что Одина угнали. Пришлось задействовать все возможные связи, но Одина с Тайкусом я на поверхность выгрузил. Мэтт, ты гений. Сложно представить, чего тебе это стоило. И не представляйте, сэр. Я намерен Сын. прижать Менгска любой ценой. Они ведь все еще ждут Одина на студии UNN для съемок передачи. Именно. И мы их не разочаруем. Одином будет управлять Тайкус, потому что он единственный, у кого есть опыт. Он создаст элемент неожиданности. И как минимум несколько минут доминионцы будут метаться а мы в это время нанесем удар точно воспользуемся замешательством и построим базу командный центр для этого мы уже позаимствовали коварный план быть мне нравится если тайкус во время атаки нанесет доминионцам достаточный урон то отправить передачу в эфир будет сравнительно просто помните у нас будет всего несколько минут прежде чем доминионцы поймут что одином управляет тайкус После этого они стянут сюда все силы, чтобы остановить нас. Как бы там ни было, мы устроим Менгску веселое шоу. Пора начинать. Так, ну что ж. Звезда экрана называется задание. Если не ошибаюсь, в английском языке медиа турне, как-то так называется это задание. Я просто... Мне выпала честь посмотреть трансляцию английскую на ну, 20-летие StarCraft, и там играл чувак как раз-таки в это задание. И там было написано турне, медиа турне как-то так. медиа тур что ли, что-то такое подобное. Так что, ну, звезда экрана, ну, можно и так, в принципе, назвать, какая разница. В принципе, в сути не меняет, как оно и есть. Я взломал сеть службы безопасности Доминиона. Отправляю координаты их основных сил. Mm. Тайкус, можешь начинать погром. Думал, ты никогда не попросишь. Так, конечно, это все очень классно. Но сначала давайте-ка я посмотрю, что тут вокруг, чтобы начать внезапно атаку нападить на доминионцев. О, у них тут даже есть, я смотрю, батл крузеры. Вот это жесть. У них также есть две базы, я смотрю. Тут база и там база, но тут при этом база вообще практически пустая. С этой стороны, наоборот, тут достаточно много войск. Так, а, что у нас справа? Тут огромный такой парк, я смотрю, гиллионов, плюс стеревятники есть тут. Опять-таки очень много заводов. По центру у нас тут, похоже, расположена самая, да, сильная оборона. Тут и самые мощные танки, и самые такие вообще укрепленные позиции. С помощью осадных танков они укрепились. Осадные танки, конечно, это очень больно будет атаковать дело. Потому что у меня нет никаких особо, ну вообще нет у меня воздушных юнитов, которые могли бы высадиться здесь. Так, ну что мы будем в первую очередь атаковать, я даже не знаю. Потому что вообще бы неплохо было бы уничтожить батлкрузер, но при этом неплохо было бы уничтожить и заводы вот эти. Скорее всего, давайте займемся самыми легкими сначала целями, потому что иначе у меня Тайпус просто не понравится Одином. Давайте начнем обстрел. Давай, давай, давай. Веди огонь. Отлично. Готов. Так, давай-ка вот сюда. будет жарко и больно. Я и не сомневаюсь в этом. Давай-ка, бомби вот это все дело. Хорошо, что тебе нравится. Давай-ка, огонь вот по этой цели. по этой цели хороший вали сейчас будет жарко и больно мощно окей выше на перехват Одина. Возвращается. Гнев, поголовь. Они подняли тревогу. Скоро меня отключат от системы. Не торопи, мальчик. Имею я право получить удовольствие от работы. Камня на камень не оставлю. Расставлю как клопов в боков. Огонь, огонь, огонь. Дорогу с Султана. Годзила возвращается. Мне нравится. У нас кончается время. А, у них тоже. Не наводи панику. на камне а вот так вот. Расставлю на камне Отлично. Доминионцы переключились на шифрованный канал. Я больше не могу отслеживать их расположение. Но я получил доступ к внутренней сети ЮНН. Теперь нашим бойцам нужно будет задержаться у каждой станции на некоторое время, чтобы можно было отправить передачу. Чтобы выйти в эфир во всех секторах Доминиона, нам нужно будет удерживать каждую станцию достаточно долго, чтобы загрузить данные. Захватить и удержать станцию может любой боец. Менгск не будет сидеть сложа руки. Нужно торопиться. Отлично. Сейчас мы этим займемся. Так, ну что ж, начинаем эту миссию. Ну или точнее продолжаем. Так, давайте ставим сразу еще один арсенал. А? ССР готов. У меня есть для вас сюрприз. Торы будут помельче уокера, но не более шустры. А мощность выстрела у них, дай бог, каждому. Пользуйтесь на здоровье. На здоровье. <связь> Хорошо. Хорошо. Готов. Так, ну что ж, добычу мы производим. Что Блин, надо сейчас прям хранилище ставить уже, ну, а то будет не, не хватать. Минералов. Блин, не минералов очень минерал. мало. Так, сюда забегайте, ребята. Это не хотелось бы вас потерять. Минералов. На халяву. Так, ага, давайте не еще не одного мула. Арсенал улучшаем. Так, давай-ка, добывай мне виспенчик, начинай. Отлично, улучшения идут. Давайте, давайте, давайте. Так, мне надо сейчас еще будет сделать космопорт. Прям срочно. Космопорт есть возможность у нас поставить. Так, давайте добываем веспен. Фигачьте еще один веспеновый гейзер. Сейчас враги, наверное, начнут нападать на нас уже. Мне так кажется. Недостаточно виспена. М, да, веспена очень мало. Зря веспенчик не добывал сразу же изначально, потому что мне наоборот веспен больше всего сейчас нужен. Так. Улучшение завершено. Отлично. Давайте фигачте еще веспена. Недостаточно веспена. Так, а вот наши друзья прибыли. Расстреливайте их. Так. Недостаточно веспена. Веспена очень мало. Поэтому виспена. нам нужно а, сходить сейчас... И атаковать. Пощупаем вот эту базу, которая ручку. здесь. Давайте этим займемся. Плюс вот здесь, давайте мы поставим реактор и еще один бункер. Так, что-то там узрите мне сказали, но я не успел услышать, расслышать. А, так, ребят, я вас не трогал. <laughs> Заметьте, я вам не мешал проехать объехать, точнее, да, профиты -то краски мешали. Так, мне надо сейчас еще торов, я думаю, на создавать. Ой, так и мне еще и надо обшивку виспера. тут качать. Опять. Пристройка завершена. Так, давайте мариков создаем. Минералов. Блин, минералов недостаточно. Чините, давайте тора. Как, -как. Так. недостаточно минералов так давайте угу. ох да вы что там решили меня пострелять издалека это ваша большая ошибка оказалась самая большая ошибка в вашей жизни так ставим давайте-ка весь а, еще ставим еще ставим давайте-ка космопорт так, мне надо, да, еще обшивку улучшать. Недостаточно. Недостаточно. Так, давайте танк еще установим на всякий пожарный. Так, два тура. Хорошо. А, так, давайте все сюда. Угу. Фигачки. Так, ты мне сейчас еще поставишь один космопорт. Надо сейчас как можно больше еще делать заодно роботов, которые мне могут восстанавливать прочность. Так, еще Мариков. Давайте еще КСМ. А, так, ставьте. Тоже ставьте. Хранилище. Дополнительные требуется так. дополнительные хранилища лабораторию устанавливать хранилища. у меня по-моему есть инженерка нет? Нет, нет нет инженерки Окей. ставьте инженерку Пристота будем улучшение делать так лабораторию угу. начинаем нанимать Плюс, нанимаем. Расстреливать их. Отлично. Вот здесь где-нибудь поставьте. То есть, пены очень мало. Так, улучшение давайте для мэриков сейчас сделаем. Ага, все, появилось. Так, ставьте еще... Ставьте еще заводы. Мне надо несколько заводов еще, как минимум. Так, давай-ка. Виспена очень мало все равно. Очень мало Виспена, ребята. Быстрее мне больше нужно Виспена. Мне нужно больше хранилище еще, к тому же. Пока что это вообще ни о чем. Так. Недостаточно угу. В принципе, так-то уже мощь есть, но ее все равно очень мало. Опа. Сука взяли, разломали. Сука взял, сломал. Кому навешать? Себе навешай. Беги, беги, так, у нас есть еще Не больше Виспен. Нависпена. Давайте ставьте ее лабораторию. Здесь тоже сейчас будем ставить лабораторию. А... Эту так, отлично. Угу. Пощупайте а! эту крошку. Чего Поставьте еще здесь храни... Ой, хранилище, бункер, хотел сказать. Так, я думаю, можно Испать. даже Завершено. вот здесь еще бункер поставить. Улучшение... Завершено. Лаборатория, ага, uh -huh. улучшение завершено, прекрасно, у нас почти есть что последнее улучшение для наземных отрядов есть. Плюс давайте для воздушных, но только защиту, конечно же, потому что у меня тут медики только есть. Uh, так. Месторождение недостаточно виспек, пристройка завершена. Так, отлично, угу. Только что еще нанимать я даже не знаю, потому что... Ну, тут везде надо, блин, этот, виспенчика. виспинчика у меня, как раз-таки, очень мало. Нам нужно экономить виспин. Так. Ага, нифига. То что ты зря убегаешь Надо убить тут бомжей Ставьте еще Плюс мне надо, видимо, поставить турели Потому что они, судя по всему, любят сюда нападать Так, Тора мы одного оставим Пускай ремонтирует его. Вот это наша флотилия, так ее назовем. Пускай собирается. И сейчас мы ее отправим в атаку. Уже пора бы нападать, потому что все улучшения есть, по сути. Ну, вот последнее доделывается. И, по сути, все, у меня все улучшения уже есть. Что здесь сидеть, я не знаю. Так, стойте здесь. Ну Можно для пехоты лучше не поделать. Хотя, мне кажется, это вообще бесполезно. Блин, еще требуется? Ой, как же там, уже есть какая-то ребята. Просто зацензурена сейчас была эта битва. Ребята, объезжайте, объезжайте. Застряли парни. Ладно, пошли в атаку. Я думаю, там сейчас разберутся. Давайте наша армада вперед. Ну тут мы уже все доломали по сути. Да, хороший лозунг. Чарли, быстро к башне. Уничтожить мятежников! Так, отряд Чарли. Опа! Ребята, ловите-ка! Бум-бум-бум! Просто всех уничтожили. Как нечего делать. Так, тут что-то какие-то подкрепления у них подошли. Вообще несущественно. Опа-нки. Блин, минус один торт. Можно База атакована. Требуются дополнительные хранилища. Ну, ребята, это бессмысленно, по-моему. У меня тут торт. Улучшение Блин, а их фиг попадешь, да? Надо одного медика сюда отправить. А, кстати, да, мы не захватили же, блин. Наши КСМ атакованы. Здравствуйте, командир. База атакована. Все. Первая передача загружена. На этот раз Менгск не отвертится. Входящее сообщение. Я знаю только одного человека, который в своей наглости способен зайти так далеко. Рейнор. А, нет, Арктур, уж тебя-то в этом никто не переплюнет. Надеюсь, тебе понравится наше шоу. Я так и знал, что это он. Борфилд, отправляй своих людей. Мне нужна голова Рейнора, его и всех его дружков-террористов. Мощно. террористов серьезно ты называешь наш, нас террористами да граждан. ты конечно ублюдок еще тот судя по всему Вадим, хотя я это и так знал да. что, Есть что настолько ты конечно ублюдок что я даже происходит? не подозревал так да. давайте здесь установим орудие Оставайся. А, не-не-не, возвращайтесь. Нам еще нужно здесь бункер один. Так, вот это вся моя супер-армия. Давайте в атаку. Просто идите, всех уничтожайте. Вот все, что я могу сказать. Памятником самоотверженности и гениальности инженеров Он всех нас убьет! Помогите! Да ладно тебе, мы только уничтожим врагов. Не волнуйся, так уж, красотка. Хотя я даже не знаю. В атаку, короче, мончите Тор, огонь. Точнее, Один. Блин, Один, просто не дают пойти Торы. Дайте большому папочке пострелять хотя бы. Дети а то разбушевались, смотри. Надеюсь, эта штука застрахована. Надеюсь, их в танке застрахованы, потому что это стопроцентное поражение для них. Так, полетели, давайте ка командным центрам сюда, потому что, судя по всему, мы должны туда сейчас уже слетать, базу поставить. Давайте, все сюда. Какая так, давайте-ка все вперед. Конечно, можно. Огонь. Так, минус гиллион. Очень жарко. Так, я, кстати, тут базу вообще не защищаю, да? Блин, где у меня Один? Один вообще где-то сзади оказался. Огонь! Да нет, вообще бессмысленно даже, по-моему. Ой, жесть, что происходит? Боже мой. Мои глаза. Глаза бедных Доминионов. Огонь! Огонь! Огонь! На башни. Отряд Альфа в атаку. Давай, Дворфл, закинь все свои резервы на меня. Ну, По-моему, резервы у него совершенно никакие. Нанимаем еще больше Торов. Хотя уже Почти. просто некуда больше по сути, опа опа, это было довольно опасно, Один пускай вперед выходит у него, потому что больше людей. Это было легче легко. Прогремит по всем мирам Би Бек, он сказал. Давайте все в атаку. Он станет нашим главным оружием в борьбе с угрозой зеркала. Но я в этом не уверен. Я думаю, Менск твоя мощь. передача немножко устарела. Если быть точнее, очень устарела. А, Что-то помешало, сорок. То есть одину. Отлично. Давайте двигаем вперед. Так давайте заканчивать с этим заданием. Посмотрим, на что вы сможете. Даже когда у меня очень мало тору. Так, Тор пускай вперед выходит. Ё-моё, там прям дамага так много. Ребята, он, мне кажется, не с той стороны зашел. Да. Это джиджи, ребята. Это джиджи. Сейчас будет шарка. Мы загрузили последнюю часть передачи. Посмотрим, что теперь народ подумает о своем любимом императоре. Да, жесткий Торы. Все передачи вышли в эфирцы. телезрители во всех мирах доминиона увидели наш спецвыпуск аминске правильно так их ребята задать им жару о, уничтожь все время атаки один и вражеский казарм завод и космопорт выполните задание на уровне сложности ветеран менее чем за 20 минут ну... 33 минуты, конечно, долго я, но, по крайней мере, очень быстро и всех уничтожил. Кого то смог найти. Кстати, есть какой-то секрет здесь. Интересно, что за секрет. Возможно, я вам покажу потом, что это за секрет. Отдельное видео сделаю. Давайте продолжаем. Жестко мы с ними расправились. Шокирующие новости. Настоящий шквал антиимперских настроений. Сегодня император провел пресс-конференцию. Император, что вы можете ответить на обвинение в геноциде, в использовании других рас? Эти клеветнические нападки на трон безосновательны и безответственны. Сэр, вы продолжаете утверждать, что в основе вашего правления самоотверженная преданность народу? Ну конечно, мое призвание служение человечеству. Личная власть никогда не была моей целью. Тогда как вы можете охарактеризовать это заявление? Меня никто не остановит. Ни вы, ни конфедераты, ни протасы. Никто! Я буду править этим сектором или зажгу его на Я этого не потерплю, шакалы! Вы пришли сюда и смеете меня это допрашивать? Поражать. Интервью окончено! Рад, что его приперли к стенке. Хотя Доминьон представит все в нужном ему свете, как обычно. Не в этот раз. Менг с годами пользовался СМИ как оружием, а теперь мы обратили это оружие против него. Одна передача оказалась эффективнее сотни вылазок. Наверное, ты прав. Ради этого мы и затеяли революцию, до победы еще далеко. Но, быть может, сегодня мы сделали первый шаг. Завою ему мои сердца, как вы всегда и говорили. Знаешь, Мэтт, когда-нибудь ты сам будешь командовать этой горсткой изгоев? Ну уж нет. Для этого у меня есть вы, сэр. <с> Мы продолжаем наше прохождение. Да, Минск, конечно, жестко приперли к стене, как правильно выразился Джеймс. Но на самом деле это далеко еще не конец, потому что Минкск изворотливый урод, как сказать, скотина, которая может из любой ситуации выйти победителем. Давайте посмотрим новости. С вами Кейт Локвилл в прямом эфире Скархала. В городе вспыхнул мятеж. Местные жители поджигают государственные здания, выражая... Шок и негодование по поводу открывшейся им правды. Дони, расскажите, что происходит у вас. Я... Я потерял на Тарсунесе брата. У меня там был брат. Э... Я... Эм... А, понятно. Император Менгск уже прокомментировал передачу Рейнера. К сожалению, спутники ЮНН в тот момент были отключены. Вот фрагмент сообщения императора. Это подлог. Враги доминиона всегда пытались очернить меня в глазах общественности. Я не имею никакого отношения к этой ужасной неправдоподобной. На этих словах императора заглушил рев толпы. После этого Менгск уединился во дворце и отказывается общаться с кем бы то ни было. Существует мнение, что император Менгск был разоблачен. <звы> Да, неудивительно, что новости решили заглушить. Так, ну что у нас есть? Ну, наемники так и остаются наемниками. Кстати, наверняка мне будут писать в комментариях, что типа вот, почему я не пользуюсь наемниками, это же превосходные бойцы, все дела. Но на самом деле это, конечно, да, я согласен, что они превосходные бойцы. Но тут стоит иметь, как я вот в начале еще и прохождение подчеркнул. Их использование стоит денег во время боя, это раз. Во-вторых, мне нужно покупать их в, в кают-компании. за кредит, который я бы мог потратить на технологии. Так что, получается, так или иначе, эти наемники, так называемые, они не такие уж и крутые. Так что, я поэтому их и не беру. Ну, давайте сходим, наверное, в арсенал сначала. Я хотел бы посмотреть, какие новые у меня есть возможности. Ха-ха-ха! Я говорил, что мои малыши переплюнут твоего Одина. Ты молодец. Мы еще всем дадим прикурить. Надо только доработать ходовую часть. И еще думаю, поставить на него пару особых наворотов. Сразу скажу, влетит в копеечку. Такие махины обходятся недешево, но оно того стоит, может мне поверить. Порадовал. Я подумаю и скажу, что мы можем себе позволить. Вот и правда интересно, что ж мы можем улучшить у Тора? Так, Тор. Усовершенствованное артиллерийское орудие. Эффект оглушает цель находящихся в центре области. Поражение и наносит значительный урон по области. Вот этого, кстати, не хватало Тору. Он по области, если буду еще наносить урон, это вообще будет прекрасно. Позволяет использовать протокол бессмертия. Эффект уничтоженного Тора можно остановить на поле боя. В смысле, как А, то есть он сам себя может починить. И что, он себя починит и снова в бой сможет ринуться вообще без проблем. Проблема, как обычно, в том, что мне не хватает 5000 сраных кредитов, которые вообще я не понимаю, каким образом. Постоянно мне не хватает 5000 кредитов, как будто они по дефолту у меня должны быть. Ну, вот реально как-то по-дурацки получается всегда. Ну, тут на самом деле, конечно, вот некоторые улучшения мне не стоило делать. Это, например, Голиаф, Аспид, вот тоже. Я его вообще не использовал больше, вот кроме одного здания со свалкой. Больше я его нигде не использовал. Ну, еще, конечно, большое ограбление поезда, но там просто навсего получилось так, что он у меня только там и появился в первый раз. А второй раз, вот, соответственно, на свалке его использовал и больше у меня он не появлялся в армии, потому что у его уже, как сказать, крепкость, его... Мощность, она уже стала слаба весьма для боя, поэтому использовать я их просто не стал. Ну а Голиафы тоже, соответственно, после появления Тора уже ну, не имеют такого большого смысла, и потому лучше набирать Торов несколько штук, чем Голиафов. Ну вот заранее знал бы, что у нас появится Тор, я бы, конечно, лучше поднакопил бы кредит и купил бы именно Тор. Ну вот, блин, не знал я об этом. Я думал, что даже вот в следующей миссии вот на Кархали просто у нас не будет другой техники, кроме как... А ну хотя я же видел, что Тор будет. Ну, ладно. Ну я, кстати, увидел после того, как только зашел на мостик да, посмотреть, что за технику нам удовлетворяем в бою. Кстати, наверное, так и стоит. Лучше всего сначала смотреть, что за техника у нас будет. Банши. Ну, не, банши мне на самом деле, наверное, даже и не нужны, да. Техника, конечно, крутая, банши. Но Торы лучше Так, давайте я тогда схожу арсенал Все-таки улучшение какое-то сделаю Или у меня вообще, подождите-ка У меня может есть очки какие-то Изучения Нет, к сожалению, вообще ни одного очка Изучения халявого Который мог бы мне добавить хотя бы десятку В мой карман Нет такого Ну ладно, что ж, придется тогда прикупать Только одно улучшение Я думаю, что, скорее всего, протокол бессмертия здесь наиболее полезен будет Потому что тратить дополнительные деньги на его еще раз починку, точнее, на постройку нового Тора, это весьма дороговатое увлечение. Так, ну а что у нас в лаборатории, кстати? Ничего нового, а, да? Что такое? Кстати, вы мы не видели? Красный такой. Ну, понятно, вообще ничего нового. В кают-компании тоже ничего нового, так что давайте-ка двигаем на мостик и поговорим с Хорнером и Тайкусом. Мэр, что у нас на очереди? Еще один удар по Менгску? Пока нет, сэр. Думаю, нужно сосредоточиться на зергах. Если мы не справимся с ними, то война с Менгском потеряет смысл. Верно. На что нас, на следующий день Керриган уничтожит человечество? Дадим Менгску передышку. Ну ясно, Тайкус? Не подумываешь о том, чтобы оставить нашу роскошную жизнь и начать телевизионную карьеру? Ха-ха. Обыватели пока не готовы к неудержимому потопу сексуальности, который я обрушу на них с экрана. Думаю, мое место в жизни здесь, рядом с тобой, старик. До конца. Я этому рад, Тайкус. Ты сегодня здорово отличился. Ну, в принципе, знаете, друзья, я думаю, что вот по поводу костюма Тайкуса, я, конечно... Прикол в том, что я снимаю эти видео... По второму строка автопрохождения уже спустя, точнее нет, не снимаю, выпускаю, спустя очень долгое время после того, как я снимал. Скорее всего через месяц, где-то вот через полмесяца выходят эти видео, после того, как я снимал. Потому что я снимаю обычно очень большим количеством, сразу много сенерей, чтобы мне потом этим не заниматься, потому что времени у меня в обрез. И те вот как раз небольшие периоды, когда я могу снимать, я их снимаю огромное количеством. Так вот. Я думаю, возможно, в комментариях уже дам давно все знают и так, в чем прикол костюма Тайкуса, вообще в чем прикол, так сказать, его нахождения на корабле, и что он тут, как бы, какова его задача. Потому что, в принципе, самый большой спойлер был в самом начале этого прохождения. Видео, когда одевали костюм, как раз-таки на Тайкуса одевали его, он же как раз-таки отсидел в тюрьме же, да? И, соответственно, на него одевали этот костюм, и Менкс, как раз сказал, вот твоя новая тюрьма, типа. Поэтому понятно, кто Тайкуса облачил в этот костюм и что-то он от него хочет. Ну что хочет от него Менгс, тоже, я думаю, несложно догадаться. Конечно же, он хочет, чтобы э, Тайкус помог ему в борьбе с Керриган. Он хочет, чтобы Тайкус, в общем-то, в какой-то очень неожиданный момент, или когда Керриган будет находиться очень будет точнее слаба он в общем-то возьмет ее и убьет это очень большой спойлер конечно по сути всего сюжета но я думаю вы и так это всего знаете так что в общем-то так вот давайте посмотрим какая у нас следующая планета это тифон 11 Заходите артефакт пришельцев новый похож нам достанется кусочек артефакта и 4 очка сразу протосов это очень много отлично я бы это с удовольствием бы получил. это вот, получается 150 тысяч там вознаграждения будет. Ладно, что ж, на этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном. Всем пока, удачи.